Здравствуйте, дорогие друзья, с вами адвокат Амцупов Дмитрий. И сегодня я хотел бы вам рассказать про примирение сторон в уголовном процессе. Что же это такое, какие требования необходимы, какие последствия это влечет и как этого добиться. Давайте-ка остановимся на этом поподробнее. Если у нас человек, которого обвиняют в совершении преступления, либо подозревают в совершении какого-то преступления, соответствует определенным условиям то в этом случае уголовное дело может быть прекращено за примирением сторон то есть для того чтобы это состоялось человек должен быть ранее не судим ну, либо его судимость должна быть погашена или снята преступление должно быть небольшой или средней тяжести вред потерпевшему должен быть заглажен соответственно, потерпевший никаких претензий иметь к человеку не должен. По практике, несмотря на то, что закон у нас говорит о том, что примирение сторон возможно и на стадии предварительного расследования, и на стадии судебного разбирательства, по крайней мере по Московскому региону, примирение сторон практически всегда происходит в суде. По каким-то непонятным для меня причинам, ни следователи, ни дознаватели никогда на стадии предварительного расследования не примеряют. То есть дело в любом случае уходит в суд, и решение о прекращении уголовного дела за примирением сторон принимает уже судья. То есть для того чтобы данное решение состоялось, а данное решение действительно неплохое, потому что отсутствует приговор, у человека отсутствует судимость. То есть, дело именно прекращается. Все, человек будет не судим. Это, кстати, очень полезно действительно по каким-то бытовым преступлениям когда люди совершили определенную ошибку, но потом с потерпевшим они помирились, загладили причиненный вред и просто хотят, чтобы дело без последствий было прекращено. Соответственно, для того, чтобы это произошло, потерпевший должен явиться в суд, потерпевший должен написать соответствующее ходатайство и в суде его подать, о том, что он готов примириться и претензий никаких не имеет. Без потерпевшего, без его личной явки суд никогда примерять не будет. И, кстати, друзья, такой момент тоже интересный. Несмотря на то, что в законе у нас одним из обязательных условий признания вины не фигурирует, тем не менее, все равно наши суды очень любят и настаивают на том, чтобы человек вину признавал. Иначе у них, конечно, возникает логичный вопрос, а на каком основании ты тогда возмещал потерпевшему причиненный ущерб, если виноватым ты себя не считаешь. Примирение сторон, как правило, очень любит и сторона обвинения, то есть прокуратура, как правило, всегда его поддерживает. Очень любит суд, потому что примириться можно за одно заседание, и, как правило, примирение никто не оспаривает, то есть это решение железное. Соответственно, друзья, знаете свои права, знаете, что есть такой способ прекращения уголовного дела, как примирение сторон. Применяется он достаточно часто в наших судах, это не редкость. Действительно, очень интересный способ, в определенных моментах очень полезный, потому что все знают, что если будет приговор, у человека будет судимость, и это повлияет на всю дальнейшую его биографию и даже на биографию не только его, она или ее а на биографию там его детей непосредственно, потому что их близкий родственник будет судим. А это один из вариантов, когда судимости не будет. С вами был адвокат Анцупов. Если видео вам понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч!